Друзья, всем привет меня зовут геннадий стомин это канал Добрый Гена, и сегодня я решил рассказать об экшн камере sony 200 а также о браслете который у меня часто задают вопрос что это за браслет который у меня на руке сразу хочу ответить что данный браслет с помощью данного браслета я могу видеть, что именно я снимаю. Через Wi-Fi передается изображение, и я могу включать камеру, выключать камеру, а также вносить коррективы в настройки. Вот такой браслет, он водонепроницаемый, э очень удобный. И, честно говоря, я уже не представляю, как экшн-камеру можно снимать без такого браслета. Но давайте также расскажу об экшн-камере. Данная камера весит 93 грамма, формат H это если тысячная, то там, по-моему, 4К уже. Количество кадров может быть 25, 30, 50 и 60, то есть есть как и PAL, так и NTSL. Также запись можно в MP4 производить, в HD 2,5 часа, это флешка на 64, microSD, в MP4, по-моему, порядка почти до 4 часов из недостатков данной видеокамеры только наверное самое главное это батарейка батарейка 2 часа к сожалению этого мало особенно если мы находимся где-то на природе либо едем куда-то в командировку то нужно брать либо с собой портативное устройство которое вот здесь вот можно подсоединить и будет от него за идти но батарейка не будет заряжаться либо брать с собой еще одно а в идеале еще две батарейки и тогда можно их чередовать и записывать звук записывается в стерео но ну, sony в принципе это всегда хороший звук а также есть gps там в общем всякие настройки есть натуральным цветом цвет коррекция всякая также с помощью нее можно фотографировать, хотя сам лично не фотографировал и про фотографию сказать ничего не могу. Цвет прекраснейший, можете посмотреть как я снимал в сумерках, в утреннее время, в 2.30 или 3 часа в Сыктывкаре, где я кстати объявлял о конкурсе, кто не знает, посмотрите и участвуйте в конкурсе. Вообще на нее я записываю всегда когда куда-то выхожу ей очень удобно пользоваться положил в карман браслет на руке им также удобно тем что можно включить как э, часы он будет я не знаю видно нет часы и да, просто браслет ну, кстати сейчас я направляю ну, то есть он уже синхронизировался а, камера можно в бокс до 5 метров можно с ней плавать купаться и так далее. В этом году обязательно видео выложу, как я с ней снимал на море. Также есть всякие там на шлема, переходники. Это все идет с ней. Я их пока не пользовался. Основной переходник это вот этот, тоже с ней идет, что здорово. У Sony свое гнездо, но они сразу сделали переходник, потому что им многие пользуются. И вот такая вот китайская, самая дешевая, самая китайская фалка. Селфи это вообще самый нормальный инструмент для этой камеры, в плане того, что я с помощью нее всегда снимаю себя, то есть просто как надо выдвинул и снимаю, если не надо, я сразу попс, в ней стоит стеди shot, то есть все вибрации, все это сглаживает, вообще передача отличная. Uh, угол обзора у нее 120 градусов и 170 градусов. Такой практически рыбий глаз. Хорошо очень. <coughs> много видно. Особенно это удобно, если снимаем в каких-то помещениях, маленьких пространствах, то обычно камера, ну, практически снять это невозможно. Эта камера просто, вот я поднимаю селфи-палку и все это уже видно слева направо или справа налево, без разницы. Uh, так, что еще? Ну, к ней можно подключить микрофон. Uh, ну, в принципе, это такое, я не пользуюсь микрофоном, в принципе звук мне нравится, как и так пишет. Цена данной камеры 32 тысячи рублей, это вместе с браслетом, без браслета по-моему 26 тысяч рублей, зума у нее нету, естественно, то есть это экшн камера, кому-то поначалу будет неудобно, но на самом деле к этому привыкаешь, в принципе все нормально ну В целом, я говорю еще раз, я доволен данным аппаратом, я пользуюсь уже гаджетом, я в гаджетом ТВ. пользуюсь уже порядка полугода, вообще никаких нареканий нет, ну кроме конечно той же батарейки, но ну, я уже приспособился, об этом сказал. Есть же я снимал, когда был на мероприятии YouTube Space Moscow, то есть можете посмотреть также видео, оно тоже есть, ссылочку оставлю, тоже офигенно получается, Ночная, дневная съемка практически вообще, ну, офигенно. Ну, наверное, и все из... Дополнительных, наверное, вот сюда вот на линзу продается специальный такой чехольчик. защелкивается он, чтобы не поцарапать основную линзу. Вот это, наверное, то, что я в ближайшее время для нее куплю. Ну, а так больше нареканий к их нету. Я не пытаюсь сравнивать ее с какими-то другими экшн-камерами, потому что ну, она реально просто отличается даже своей эргономикой. Она не квадратная, такая вытянутая. И опять же говорю, ей очень удобно куда-то положить. Ну, вес. В общем, если вам понравился данный обзор, ставьте лайк, пишите обязательно комментарии, если есть какие-то вопросы, обязательно отвечу. В общем, ну и все. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и всегда будете в курсе того, о чем я рассказываю. Пока!